Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа! Рад приветствовать всех вас на 10-м Петербургском международном экономическом форуме. Год от года число его участников и гостей неизменно растет. Форум становится все более авторитетным как для специалистов, политиков, так и для всех тех кто интересуется возможными путями социально-экономического развития в России и на всем постсоветском пространстве. Здесь идут глубокие и содержательные дискуссии по самым актуальным проблемам как российской, так и мировой экономики. Традиционно он привлекает гостей самого высокого уровня. И сегодня мне особенно приятно приветствовать Здесь глав государств, руководителей правительств, принимающих участие в этом мероприятии. Спасибо вам большое, что вы сочли возможным приехать сегодня и быть вместе с нами. Дамы и господа, ни у кого уже не вызывает сомнения, что Россия по темпам экономического роста находится в числе лидеров. Объем ВВП по паритету покупательной способности у нас превысил полтора триллиона долларов. Мы уже не нуждаемся во внешних заимствованиях. В срок и даже ускоренным темпом возвращаем прежние долги. Более того, объем золотовалютных резервов в этом году может превысить объем совокупного государственного и частного внешнего долга. Это, выражаясь корпоративным языком, в известном смысле что-то вроде расчистки баланса. И это, конечно же, способствует привлечению в экономику инвестиций, как отечественных, так и иностранных. Зарубежные инвесторы приходят в Россию с долгосрочными планами. Они создают новые производства и рабочие места, внедряют передовые технологии. Причем в 2005-м году приток частных капиталов впервые в современной России превысил их отток из страны. Одновременно российские компании становятся полноценными участниками международной кооперации и уже начинают вкладывать свои капиталы в крупные международные мультинациональные проекты. Это не только показатель конкурентоспособности отечественных предприятий но и свидетельство их высокой рентабельности и стремления к мировым стандартам в управлении и прозрачности. Между тем, достижение глобальной конкурентоспособности невозможно без создания конкурентной среды в самой России. Мы это прекрасно понимаем и создаем все необходимые условия для развития предпринимательства, в том числе за счет более эффективного взаимодействия государства и бизнеса. Отмечу, что для предпринимателей появились новые возможности – это особые экономические зоны, концессии, другие инструменты, используемые правительством России, предлагаемые правительством России для развития предпринимательства. Прежде всего, в плане реализации инфраструктуры, э, инфраструктурных проектов. Здесь мы чрезвычайно заинтересованы в консультациях и обмене опытом с коллегами из других стран, в привлечении их к работе на территории России. Этой цели служат и выставки, которые работают в рамках форума. Свои экспозиции здесь представили в том числе и российские регионы, демонстрируя свои широкие инвестиционные возможности. Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции и прямые, и портфельные достигли в России 112 миллиардов долларов. Надеюсь, крупнейшие корпорации будут и дальше реализовывать свои проекты в нашей стране. А Россия, привлекая на свой рынок иностранный капитал, будет стремиться улучшать деловой климат, создавать благоприятные условия для сотрудничества. В связи с этим затронут одну тему, которая многих беспокоит. Известно, что далеко не всем, и даже странам с развитой рыночной экономикой, не всегда удается создать прозрачные процедуры допуска в свою экономику иностранных инвесторов, когда речь заходит о необходимости обеспечения национальной безопасности, мы тоже ищем сбалансированные подходы к решению этой непростой проблемы. И считаем, что наша экономика прежде всего должна быть максимально открытой, максимально прозрачной, а необходимые с точки зрения обеспечения национальных интересов ограничения для инвесторов также должны быть максимально прозрачными. Возможно, Важно, чтобы под видом защиты национальной безопасности не создавались необоснованные преграды для работы иностранных инвесторов, а для того, чтобы российские инвесторы не сталкивались с аналогичными проблемами за рубежом. Надеюсь, что и в других странах пойдут по этому пути и установят четкие правила по осуществлению инвестиций в стратегические отрасли. Хотел бы подчеркнуть, что наши сегодняшние успехи – это основа для дальнейшего развития. Конечно, в российской экономике не разрешены, конечно, не разрешены еще очень многие системные проблемы, имея в виду еще относительно высокую инфляцию, монополизацию ряда секторов экономики, бюрократические препоны и, к сожалению, коррупцию. Однако уверен, устойчивый рост экономики – и наши настойчивые действия по решению стоящих перед нами проблем позволят России занять достойное место в международном разделении труда. Известно, известно, что мы определили приоритетные отрасли, которые уже сегодня имеют очевидные преимущества и предпосылки для ускоренного развития. Это энергетика, коммуникации, космос, авиастроение, экспорт интеллектуальных услуг. Но главное, и это неоспоримо, особым уникальным капиталом являются не машины, не природные и другие материальные ресурсы, а граждане страны. Это они обеспечивают экономический рост, осваивают недра, заставляют работать сложные механизмы, открывают новые технологии. Уважаемые коллеги, вы знаете в повестке форума поиск ответов на вызовы общемировому экономическому развитию. И очевидно, что на них необходимо реагировать совместными усилиями. Речь идет в первую очередь о дестабилизации мировой финансовой системы, о преодолении существенной разницы в развитии богатейших и беднейших стран мира, об обеспечении глобальной безопасности, в том числе в сфере энергетики. Очевидно, что Россия способна внести свой весомый вклад в решение этих проблем и уже зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер. В заключение хочу сообщить, что Россия как активный участник конструктивных международных процессов намерена предложить свою площадку, свою кандидатуру для проведения в 2015 году всемирной универсальной выставки. Организуя Экспо 2015, Россия может стать генератором новых путей глобального взаимодействия. Мы готовы к такой работе, и, возможно, уже здесь могут быть развернуты дискуссии по поводу этих планов. Я хочу пожелать всем успешной работы и поблагодарить организаторов и еще раз наших гостей. Спасибо большое за внимание.